Доброго времени суток зрители канала компании «Радио Это видео будет посвящено профессиональной многодиапазонной портативной радиостанции «Профи». Итак, давайте начнем с комплектации. В комплект входит инструкция, конечно же на русском языке, где подробно описываются все пункты данной модели. Само тело радиостанции выполнено из толстого качественного пластика, на базе литого алюминиевого шасси, аккумулятор литивоионный, гибкая двухдиапазонная антенна с разъемом СМА длиной 20 см, стакан зарядного устройства с выходным напряжением 8,5 вольт и 600 мА, блок питания с выходным напряжением 12 вольт 600 мА, клипса для крепления на пояс и конечно же темляк для руки. На лицевой стороне расположен цветной многострочный дисплей, а под ним прорезиненная клавиатура, сверху расположен динамик и микрофон. На верхней части вы можете видеть регулятор громкости, он же отвечает за включение радиостанции, светодиодный индикатор приема и передачи и гнездо под антенну по типу SMA. Сзади расположены два отверстия для крепления клипсы и рычажок для отсоединения батареи. Слева три кнопки, одна из которых отвечает за передачу. Две других программируемые. Справа под уплотнительной заглушкой находится аксессуарный разъем для подключения кабеля программирования или гарнитуры. Профи – это аналоговая радиостанция на чипе Bekin 4815. Мощность здесь будет разной на разных диапазонах и может доходить до 8 Вт. Прием во всех диапазонах на всех частотах от 123 до 560 МГц. Передача осуществляется во всех диапазонах на всех частотах от 136 до 520 МГц, включая речной и морской диапазоны. Садком по умолчанию заблокирован, но его можно будет разблокировать с помощью софта и кабеля программирования. DCP-процессор дает звук лучшей разборчивости. И с меньшими шумами. Вес с аккумулятором составляет 270 грамм. Габариты без антенны 135 на 57 на 35 миллиметров. Диапазон рабочих температур от минус 20 до плюс 40 градусов. Функциональные особенности данной модели входит. Частотомер. Мгновенно пеленгует частоты передающих устройств. В радиусе до 50 метров может быть использован для поиска или блокировки подслушивающих устройств. Прием одновременно на двух частотах или каналах во всех диапазонах. DTMF кодер и декодер общие групповые и селективные вызовы по средствам кодов 99 программируемых каналов. VOX автоматическое включение передач при появлении звука голоса, имеет 10 уровней регулировки, позволяет разговаривать без использования рук, настройка чувствительности шумоподавителя имеет 10 уровней, сигнал окончания передачи, FM радиоприемник, установка имени каналов, настраивается с кнопок рации или через программатор, позволяет записать до 8 символов, блокировка кнопок от случайных нажатий, 6 цветовых тем оформления дисплея, сканирование каналов и частот, мгновенное определение несущей частоты и CTSS и DCS субтонов, самое быстрое совмещение с другими радиостанциями, есть возможность настройки через компьютер, шкала с позволяет примерно определить удаленность абонента, режим экономии энергии аккумулятора, возможность разноса частот приема и передачи, совместимость работы через репитеры, секундомер. Станция с отличным корпусом, удачной эргономикой, надежно лежит в руке, многодиапазонная рация Profi создана по передовым технологиям, столь широкий частотный диапазон, функции частотомера, большой цветной дисплей, а также все функции и возможности, разработанные для аналоговых раций ранее. Модель сочетает в себе широкие тактические возможности, профессиональные функции и простые и удобные пользовательские настройки. Купив эту модель вы без труда сможете связываться с другими радиостанциями, как всех безлицензионных диапазонов, так морского, речного и других диапазонов. Сможете сканировать все частоты от 123 до 560 МГц.